Всем привет! Вы на канале И сегодня я снимаю проект Мама Купи Япония, связанный с темой, с темой 8 марта. И давайте начинать! Ой, сегодня 8 марта. Как я долго ждала этот праздник. Пойду в магазин, мне может быть что-нибудь... Ой, корона. Купят. Ура, 8 марта, боже, этот праздник, он мой самый любимый, он мой самый любимый. Я слышала, мама нам подарит питомца. Питомца? Ты хотя бы знаешь, какая у нас маленькая комната для еще одного питомца, сестра? Ты хотя бы думай, что говоришь, мама такой бы никогда не сказала и не купила бы нам еще одного питомца. А вот и купит. Мама! А -а -а! Ой. Аккуратней, лили волосы. Мама! Да, доченьки, что-то не так. Мама, это правда, что ты нам хочешь собаку подарить? Ну да, я хотела вам подарить, ну не щенка, но такого уже большого э, собаку, породы, какой вы узнаете? Я не помню ее породу, но мы должны в магазин за ней сходить. Как раз купить вам подарки. О, здорово! Ну так мы идем. Э, да, ура, мы идем! сейчас. Сейчас не Ой, это кровать чуть не развалилась, я ее поправила. Так, девочки, ну давайте надевайте наряды. Если кто хочет без нарядов идите, а, я вас жду. Хорошо? Yep. Это. Пошла. Ладно, давай одеваться и пойдем. А, вдруг там мама купит. По пони. Я люблю пони. Я тоже так люблю пони, но не сильно. Ну, конечно, ты уже большая, поэтому ты не очень сильно любишь пони. А я просто обожаю. Я уже побежала. Стой. Да. Что? А надеть платье что-нибудь? Да не хочу никакого платья. Я хочу уже к маме. Как обычно. Я должна надевать наряд, как старшая сестра. Я сейчас одену юбку и пойду. Ой, так, девочки, вот мы и пришли в этот, в этот торговый центр. Здравствуйте, здравствуйте. Ну где наша собака? А вот это ваш эм, пёс. Ну что это за собака? Пёсик здорово! Ой, здорово! Я ж падаю от счастья. Вот это тут пёсик. Его зовут Рекс. Ой, какой прикольный, мне он так нравится, хорошенький, Рексик, иди ко мне, как он мне нравится, мама, это ведь мне подарок на 8 марта, это наш общий подарок, вот этот пес. а вы можете пока его с собой поджать, а то я боюсь, он весь магазин разгромит, конечно, он пока тут побудет. Так, девочки, я на 8 марта вам разрешаю купить какие-то подарки, но э, незначительные, а то просто я ведь еще, вы знаете, не купила мебель нам, а вы ведь э, знаете, что мы недавно переехали, мы вообще переехали зимой, э, ну, в январе где-то так. Да, мама, мы знаем Поэтому я себе беру аксессуары Исключительно аксессуары Молодец, аксессуары, это очень полезно А что возьмешь? Ты Лили Блоссом? Маша, мама мне понесла на самую маленькую, на самую дешевую ну, Маша, мне понесла, пожалуйста, пожалуйста Я так люблю парень Ой, мама Ладно, только больше не бей меня по носу Так Какие тут наряды интересные да, интересные. Поняшки! Обожаю пони! Они самые крутые, самые прикольные! Хоть у меня есть одна пони. с Парком, Но она уже из старой коллекции. Я хочу новые. Вау, это из совершенно новой коллекции. Это, это я слышала, подруга. Twilight May как раз Парком. Это Moondancer. Да, Moondancer. Какая она крутая. У меня еще... У нее еще в волосах блески. Вау! Блин, я обожаю. О, это мод. А где крокодильчик? Интересно. А, ну, наверное, где-то там завалялся. Но все равно я не очень люблю мод. Она какая-то такая в тоскливых тонах скажу. Так, ну ладно. А, вау, это принцесса Луна. Это, это самая крутая принцесса Луна. У нее, кстати, в волосах тоже блестки такие. ее можно передевать, У нее там короны вон снимаются. А это миссис Кейк. Она, кстати, тоже у нее снимается наряд. Круто. Тут такие крутые коньколоновые поняхи. Так, а это а, маленькие миниатюрные пони. Вот, это принцесса Кейденс. А, вот эту пони Ради зовут. Это как моя сестренка Ради. Это принцесса Селестия, а это доктор Хуфс. Как смешно, он доктор Хуфс. Так, ну ладно, мамочка! Мама, иди сюда, мама! Да бегу дочерь. Что ж так, карати-то на весь магазин? Мама, посмотри, какие пони! Хочу, хочу, хочу! Дай мне все пони! Ой, все! Ну, она хоть два, ой, две. Я совсем не грамотная. Ну ладно, дай, мам, две мне пони, дай, купи. Ну что там с ними делают? Дочь, какие ты хочешь именно пони? А то говоришь, купи мне две пони. А вот какие две пони? А, я хочу себе вот эту, она вроде дешевая. Я проверил. И еще маленькие, я не хочу, они неудобные. Вот это вот Мунденсер. Ой, ладно. Флауэр um, Вишес, подойдите, пожалуйста, сюда. Да, ваше высочество. Сколько стоят вот эти вот пони? Uh, принцесса Луна, она стоит 2500. Сколько она стоит? 2500? Ничего себе. А uh, Мэндэнсер, она полторы тысячи. Полторы тысячи? Ну а что вы хотели? Мунденсер она из новой коллекции блестящих пони. А принцесса Луна, она оликорн а, и тоже с блесками крутая. Ну я, конечно, все понимаю, но Ах, дочь, прости, давайте выберешь какую-то э, не из этих пони, а какую-то вон там оставшиеся пони. Мисс, хочу вас разочаровать, но там почти все пони за оставшихся стоят по тысяче рублей. Все тысячу рублей? Да, блин, что у вас за цены такие? Должны быть скидки на 8 марта. Это и есть скидки. Так, они стоят 2000. Сколько, сколько тогда вот эта Луна стоит? А без скидки Луна стоит 4500. Сколько? 4500, я вам повторяю. О, ненавижу я подарки на 8 марта. Ладно. Дочь, я тебе никакую не разрешаю, тебе разрешаю только миниатюрную. Сколько миниатюрные стоят? Ам, какие именно? Вот, Ну, аликорн две. Две оликорна, ну, одна оликорна стоит ам, 250 рублей. Ясно. А вот такая как Радите сто 150 стоит. Доктор Хувс тоже 150 рублей. А у вас не будет завоза? Вот как раз сейчас сегодня должны принести завоз. Кстати, завезут пони, э, таких недорогих, вот по 350. Вот этих вот больших по 350? Да. А, э, во сколько? А, в два часа 30 минут. Ну, как раз сейчас два 2 часа 25 минут. Да, вы можете подождать. Сейчас как раз скоро мы будем уже разгружать. Мы подождём. Разгру Приехал э, грузовик. О, вот как раз приехал грузовик. Мы, э, я иду разгружать. Разгружайте товар. Завоз пони. Новый, э, новых пони. Завоз пони. Уже бегу, подождите. Так, вот. Нам привезли новые пони. Давайте я пока поставлю э, этих пони, а то другу кто-нибудь другой захочет купить. А вот эти пони, которые привезли, они тоже э, по, как говорили-то, э, 350. Э, ну там они, вот, э, которые привезли, они не все по 350. Вот, э, вот этот Apple вот AppleJack блестящий, вот она не по 350, э, она по 450, так как она э, блестящий, прозрачная. Это такая не новая серия, но очень крутая тоже. А, спасибо. Ладно, я тогда пойду. Идите, идите. А, я упала. Так, сейчас стою. Не спать на рабочем месте. Спать. Мам, ну можно мне хоть какую-нибудь подняшку? Ну пожалуйста, пожалуйста, мама. Мам, я все выбрала. Надо еще били, что-то там хотела. Вот это хотела. Это хотела. Все. Все, никакой больше ободок не хочешь? Нет, мне больше корон нравится носить. Ну, мама, ну, купи, купи, купи. Нет, дочь, нет. Я уж извинила, они какие-то дороговатые все. Ну, вот только вот эту вот маленькую Рарити можно взять и доктор Хуза. Ну, мам, мне не нравятся маленькие. Они какие-то некрасивые. Еще они на какой-то подставке. Это вообще глупо. Ну, дочь, значит, я тебе никакую пони не куплю. Ну, мамочка, ну пожалуйста, пожалуйста. Нет, дочь, никаких пони, Все. Ну, ману, пожалуйста, ну, ну Малину хотя бы э, самую прям э, вот из вот этих вот дешевых. Ну, там нет дешевых, понимаешь, они все по 350 пятьдесят дешевые. А мне надо еще э, купить твоей сестре э, юбку. Да. Вот, я уже, кстати, выбрала вот эту юбочку хочу. Вот именно. Ну ты вот, я тебе вот лучше подалю вот эту расчесочку. Хочешь? Ну, давай. Вот тебе расческа. И все, идем уже на кассу. Мам, а ну раз уж такой случай, можно мне пони? А? Я закончила читать на пятерке. И предыдущий читать на пятерки. Можно мне на 8 марта пони какую-нибудь? А у тебя были пони в детстве? Я не помню. Нет, я их ненавидела. Ну, сейчас мне просто нравятся. Ладно, бери пони. Но какую ты хочешь, большую или маленькую? Я не коллекционер пони хочу взять. Э, не маленькую. Я не очень люблю маленькие. Я возьму себе большую. Ну ладно, бери, какую хочешь. Это Applejack, Moon Dancer. Не, Moon Dancer некрасивая. Applejack возьму. Я мама хотела Applejack. Ну, она закончила четверть на 5, поэтому, так уж быть, я и вот эту пони возьму. Хотя она и 450, но я ей возьму. А, а я закончила на 4, 4, 4, ну, 3 и 5. У тебя была четверти тройка, дочь, позор. Ты же моя дочка, это вообще возбудительно, что у тебя такие плохие оценки. Нет, дочь, нет. Нет, нет и нет. Понятно? Ну, мама, ну хотя бы микроскопическую дешевую пони. Нет, все. Так, идем на кассу. Ну, мама, на кассу. Так, пробейте нам, пожалуйста, вот это. Можно пробить нам это? Ну, мама, ну, пожалуйста. А я вообще-то пробиваю, вы не могли бы. Да. Вы что творите? Мама, ну пожалуйста. Дочь, уйди с этого места, блин, дочь. А? Нет, мама, купи мне пони. Купи мне пони. Ну, бери уже пони. Хотя нет, не дам тебе пони. Мне уже это надоело. Ты вечно просишь пони. Но, мама, ты мне купил только один раз. Ну и что ж, я эти купил один раз. Ты же просила этих мэджики или маджики. Маджики. Знаешь, сколько у нас дома было тогда этих маджиков? Хорошо, что они еще по посылке не приехали, а то скоро ваша комната будет Вся в этих маджиках твоих. Но ну, мне они уже не нравятся. Так, доча, все. Никаких пони. Хоть сегодня 8 марта я тебе купила прекрасную расческу. И прекрасного пса вам подарила. Это тебе достаточно? Нет, я хочу пони. Ну, мамочка, ну купи мне пони. Ну, мама, купи мне пони. Перестань тут орать. Сегодня 8 марта. Мама, все, давай оплачивать покупку. Ну, мама, купи пони. Я буду хорошо учиться. Я, я не знаю, что сделаю. Я буду за псом ухаживать. Ну, пожалуйста, я больше не буду просить пони. Ой, ладно, бери пони, какую хочешь, только недорогую. Брат, так, а вам мне взять? Дочь, побыстрее. Да, да. Хочу. дочка стой он нельзя ты знаешь ну, блин на полчек была крутая кого бы взять радить нет это не очень красиво а, мама можно маленькую добери да уже какую хочешь я, возьму. я взяла мама ой хорошо а у меня за это блестящий и редкой би, -би, -би, -би, -би, -би мамочка не делала. Она врет! Хватит вам! Пробейте, пожалуйста, конечно! Вздык! вздык. Давайте дальше. Так. так, давайте выкладывать. Вздык. Касса бедная. Так вздык. Давайте-ка я встану, сейчас, а то мне хвостик мешает. Так. Это я уже пробила. Да, это вы уже пробили. Так. Вам пакет, кстати, не нужен? Нет, не нужен. Вздыг. Вздык. Все, больше ничего нет? Нет, больше ничего нет. пи пи пи -бррр. С вас всего. Ой, извините, извините. А, 1045 рублей. Держите. Ой. Извините, тысяча, не тысяча сорок пять, а тысяча пятьдесят рублей. Тысяча пятьдесят, да, тысяча пятьдесят. Не пятьсот? Нет, не пятьсот. У меня все правильно. Ладно, держите. Так, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Так, собаку нашел Все. Берите собаку. Фу -фу -фу -фу. Так идем. Дома у девочек. Так, ну что, девочки, вы довольны своими покупками? Я очень, очень, очень довольна. Я тоже, мам, очень довольна. Ладно, девочки, я вас поздравляю с 8 марта. Спасибо, мама. И вас, зрители, мы тоже поздравляем с 8 марта. Всех девочек с 8 марта. Поздравляем. Мы вас. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки всем пока пока пока